Здравствуйте, дорогие близнецы по Солнцу и близнецы по восходящему знаку. Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября. Дорогие близнецы, в начале недели Луна находится в знаке Рыб в фазе полнолуния. 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе Рыб произойдет полнолуние. В первые дни недели продолжится влияние полнолуния, что можно будет прочувствовать на себе. Вы можете столкнуться с переменами в вашей карьере, социальном статусе и обязанностях. Вы сможете также получить результаты отдел дел начатых ранее. В этот период может возрасти чувствительность, поэтому вам следует обращать особое внимание на отношения с начальством и старшими в семье. Нужно стараться сохранять равновесие в отношениях с ними, дорогие близнецы. Ваша планета-управитель Меркурий. Будет продолжать свое движение по знаку весов. Вследствие этого Меркурий будет поддерживать вас на ментальном уровне и в области коммуникации. В этот период может ускориться ваша любовная жизнь и дела, связанные с детьми. Вы сможете лучше выражать свои мысли как письменно, так и устно, дорогие близнецы. В течение недели, особенно после 12 сентября, когда Луна перейдет в знак Тельца, будут работать энергии, замыкающиеся вовнутрь. В этот период будет правильным заняться своим здоровьем. Вы можете отдохнуть, разобраться с повседневными делами. В воскресенье, при переходе Луны в знак Близнецов, вам уже захочется показать себя внешнему миру. Марс в конце этой недели, 14 сентября, перейдет из знака Скорпиона в знак Стрельца и пробудет здесь до 27 октября. Марс в Стрельце свидетельствует о том, что вы будете направлять больше энергии на ваши партнерские отношения, деловые или личные. Естественно, в этот период вам следует обращать больше внимания на двусторонние отношения, так как будут возможны конфликты, дорогие близнецы. Таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!